Всем добрый вечер, перед сном решили зайти и показать вам как мы будем играть в тест free Morrowind. Начинаем конечно же новую игру, ну и тут нам информация на английском, конечно игра не полностью переведена, ну хотя бы так. Мы прибыли на Маравин в качестве заключенного из одной из земель, э, в зависимости от того, откуда родом наш персонаж будет. Проснись, мы здесь нас будет. Стой, куда ты? Ты и Соня. Как тебя зовут? Давайте так и назовем. Пусть нашего персонажа зовут... Так, на какой-то язык. А, английский. Ну, пускай так и будет. Морратон. А с большой что нельзя? Получается, да? будет маратон у ну, тебя даже вчерашний шторм не разбудил говорят мы уже приплыли в мор нас выпустят это точно О, это хорошо о к нам идут тихо стражник идет да да мы прибыли туда где вас выпустят следуйте за мной а это обучение вы для движения вперед и назад а это для движения буком Мыши используется для поворота и осмотра. Вам лучше сделать как они говорят. Да-да, я понял. Нам лучше сделать как они говорят. Давай вылезай на палубу и постарайся вести себя прилично. Как скажете, посмотрите вверх на люк и нажмите Space Bear, чтобы открыть его. Space Bear позволяет взаимодействовать с объектами людьми, на которых вы смотрите. Ходим в Сейданиль. Вот так. Итак, вот мы и прибыли. Это мы прибыли на имперском корабле в Моровин. Вот нужное место. Направляйтесь в док, и вам покажут, как пройти в канцелярию. Хорошо, как скажете. Наконец-то вы прибыли, но в наших записях не указано откуда. Итак, кем мы будем? На Выбор у нас есть: темный эль, хаджит, редкард, орк, нордлинг, весной эль, имперец. Дальше высокий эль. Притон, Арганианин, кого мы выберем? Давайте будем имперцем что ли? Там... Так... Так, так... Смотрим на лица. Наверное пусть будет такое лицо. А прическа у нас будет, например, какая. Ни типа а это женщина. Ладно заново. Пусть будет такое тогда, Так, смотрим, смотрим, смотрим. Пусть будет так. Все. Замечательно. Без сомнения, здесь для вас самое место. Следуйте за мной в канцелярию, чтобы закончить формальности с вашим освобождением. Конечно, вы видите графика может оставить лучше, но все равно. Так, ходим внутрь в имперскую канцелярию. Я офицер имперского легиона. Проходите. Имперский легион. У нас гарнизоны в Форте, Пилгеад, в Белгиаде, в Форте. Хищной бабочки в Эбенграде, форте лунной бабочки в Балморе, форте пестрой бабочки в Альдрун и форт Дариус в Гнисисе. Ты хотел вступить в имперский легион? Вступить в имперский легион все гарнизоны сейчас закомплектованы, кроме, может быть, легиона мертвой головы в форте Дариус в Западном Нагоре у деревни Гнисис. Если это вас интересует, поговорите с генералом Дариусом. Понял. Прощаемся. Дальше вы не пройдёте, пока не получите бумаги. Сейчас говорим с оккупцией с да, мы ожидали вас. Вам нужно зарегистрироваться, прежде чем вас официально освободят. Выбирайте сами, что указать в бумагах. А, ответить на вопросы создания класса, выдать информацию на прямой выбор из списка классов, Заполнить все анкеты самому, создать свой класс. Давайте-ка мы ответим на вопрос. Вы натыкаетесь на странного зверя, который угодил лапой в капкан. Судя по тому, сколько крови он потерял, долго ему не протянуть. Что вы будете делать? Например, не вмешивайтесь в естественный ход событий, однако используйте эту ситуацию, чтобы изучить странное животное, которое вы видите первый раз в жизни. Или используйте растения которое у вас есть чтобы усыпить его вытаскиваете кинжал чтобы у него сердно прервать его мучение одним ударом да. э -э -э. используем растение которые у нас есть чтобы усыпить Прекрасный его Работать что с ним будете? в кузнице, отливая железо для нового пуга пойти увидеть либо с помощью сети удочки собирать растения для матери, которая готовит обед. давайте как поработаем с ним в кузнице. Ваш двоюродный брат придумал для вас очень обидное прозвище. И что еще хуже, он называет вас так перед вашими друзьями. Вы попросили его прекратить, но ему очень нравится видеть, как вы краснеете. Что что вы придумайте историю которая сделает ваше прозвище достойным и не Вы побьете своего брата и скажете ему, что если он еще раз назовет вас так, ему будет еще хуже. Вы придумаете для брата еще более обидное прозвище и будете называть его так, пока он не поймет, что был неправ. Мы придумаем историю, которая сделает наше прозвище достойным, а не унизительным. В местной таверне активно обсуждают группу людей, которые называются телепаты. Их наняли короли города-государства. Ходят слухи, что эти телепаты могут читать мысли людей и нужны для того, чтобы хозяева знали, говорят ли им <как>, как вы к этому отнесетесь? Верным подданным королям нечего бояться телепатов. Необходимо уметь находить наемных убийц и шпионов пока еще не поздно. В наши времена это необходимое зло. Вы не обязаны быть постольки от этой идеи, но у телепатов есть явные преимущества во время войны. Они нужны, чтобы отличать невинных от виновных это ужасно мысли человека его личное дело и даже у короля нет права вторгаться в сознание другого человека давайте выберем это что это необходимое зло ваша мать посылает вас на рынок со списком того что нужно купить купив все вы обнаруживаете что торговец случайно ошибся в вашу пользу давая вам сдачу что вы сделаете вы решите потратить эти деньги во благо и купите что-то, что нужно вашей семье. Вы вернетесь в магазин и вернете ему деньги, объясняю в чем дело. Вы прикарманите лишние деньги, зная, что торговцы очень часто обез... обсчитывают своих покупателей. Я вернусь в магазин и верну ему деньги, объясню, в чем дело. Вы были на рынке и увидели, как вор срезал кошелек у дворянина. Дворянин заметил это и познал стражу. Пытаясь сбежать, вор роняет кошелек рядом с вами. Как ни странно, кажется, никто не замечает мешочка с деньгами у ваших ног. Что вы сделаете? Оставить кошелек на месте, решив, что лучше не вмешиваться. Вы поднимете кошелек и заберете его себе, зная, что эти деньги могут помочь вашей семье в трудные времена. Вы поднимите кошелек и позовете стражи, зная, что благородному человеку полагается вернуть деньги их законному владельцу. Выбираем это. Ваш отец дает вам задание, которое вы ненавидите всей душой. Почистить конюшню. Вооружившись вилами, вы идете туда и по дороге встречаете своего друга, который живет по соседству. Он предлагает вам сделать за вас эту работу в обмен на услугу в будущем на его усмотрение. Что вы ответите? Отказываемся, зная, что наш отец хочет, чтобы именно мы выполнили эту работу лучше не быть в долгу просите его помочь вам зная что два человека могут сделать все гораздо быстрее заглушайтесь помочь ему с одним заданием на его усмотрение принимаете его предложение решив что если конечно будет вычищена какая разница кто это сделал сделаем это вместе Ваша мать просит вас починить печь пока вы работаете Горячая труба соскальзывает со своего места и падает на нее. Что вы будете делать? Э -э, Стать между трубой и матерью, отталкиваем мать, хватаем горячую трубу, пытаемся отбросить ее в сторону. В городе пекарь дает вам сладкий рулет. Вы несете его в огромное место, чтобы съесть, но на вас налетает шайка из трех парней вашего возраста. Главарь шайки требует, чтобы вы отдали ему рулет, иначе они побьют вас и заберут лаком с тусами. Что вы предпримете? Кидаем рулет на землю, наступаем на него и готовимся к драке. Из-за вопроса подаете ему рулет, зная, что позже вы сможете привести с собой своих друзей, тогда они получат по заслугам. Делаете вид, что собираетесь отдать ему рулет, но в последний момент подкидываете в воздух, надеясь, что это отвлечет их ровно настолько, чтобы вы успели ударить главаря. Э -э -э. Давайте увидим это. Город, вы видите хорошо одетого человека, который убегает от толпы. Он просит вас о помощи. Толпа за его спиной кажется в ярости. Что вы будете делать? Так. Немедленно спешим на помощь человеку, не вникая в подробности происходящего. Отходим в сторону, рассудив, что лучше не вмешиваться. Выпускайте человека и толпу. Дойдем э -э в сторону. Согласно вашим ответам, ваш квас Целитель. Очень хорошо. В письме, которое мы получили ранее, упоминалось о том, что вы родились под определенным знаком. Под каким. Вы родились под знаком Каким есть от Ронах. Башня. Воин. Вор. Змея, конь, леди, лорд, любовник, маг, подмастери, ритуал и тень. Может выбрать ритуал? Интересно. Теперь перед тем, как я поставлю в печать эти бумаги, Подтвердите правильность информации. Имя Маратон, хоть и с маленькой буквы. Красный имперец, класс целитель, знак ритуал. Все по 40, кроме привлекательности, привлекательность 60. И есть главные навыки, важные, маловажные навыки, И характеристики, способности и заклинаний. Подтверждаем. Теперь у вас есть меню параметров, где вы всегда можете просмотреть информацию, касающуюся вас. Щелкните правой кнопкой, чтобы воспользоваться вашими меню. Когда закончите, нажмите ее еще раз, чтобы убрать Когда меню. Да, выйдете отсюда, а, вот. ваши капитану, чтобы получить пособие. Чтобы прочитать бумаги, наведитесь на их изображении, нажмите SpaceB, чтобы собрать их, выберите взять. Так, они почему-то не закрываются. Вот. А, вот так. Читаем. Справка об освобождении из-под стражей. Эддиктом Императору Реали Септиму Седьмого округ Варденфелл в провинции Имя Маратон. Раста имперец Квасцелетий. Подпись Сакуциус Эргава. Агент Имперской канцелярии Сейданин. 16 месяца урожая, год четыреста двадцать третьей эпохи. Берем. Теперь у вас есть меню снаряжения. Здесь вы можете видеть все, что несете с собой. Я выцелу этого, ми... этого нового меню, как любого другого, щелкните правой кнопкой. И вы можете перемещать объекты из окружающего мира в меню снаряжения щелчком мыши. А вот так мы выглядим. Итак, у меня все хорошо. Спасибо. Чем могу помочь? Имперский легион. Мы об этом уже знаем. Обеспечивает безопасность имперской консервисности. Здесь Сейданин. Солдаты, которых ты видишь здесь, назначены на охранную службу. Солдаты снаружи Сейданин, они страшники слуги законно. Чему вы можете нас обучить? Ничему, потому что у нас нет денег. Прощаемся. Сундучок узнаете эту эмблему то есть теперь мы можем идти Подойдите к следующему зданию и поговорите с так так так мы должны научиться драться возьмите кинжал состава с помощью ковиши space bear кинжал берем чтобы вооружиться кинжалом, перетащите его мышью на свое изображение в меню снаряжения. Все. Нажмите F, чтобы достать оружие. Когда оружие будет на готове, зажмите левой клавишу мыши. Чем дольше держите, тем сильнее удар. А затем отпустите ее. Чем сильнее вы бьете, тем больше урона наносите. Ну и запас сил встречается быстрее. Понял. Вот так. Достаем... Вот. Такая тренировочка. Можем, кстати, взять хлеб. Чтобы здесь что-нибудь, перетащить это мощное изображение персонажа в меню снаряжений. пищи имеет различные свойства. Одни где-то полезны, другие могут навредить. Так. У нас есть хлеб, у нас, кстати, мы не сколько угодно можем брать. А, это астрология. Звезды. Видимые в Тамриале разделены на 13 созвездий. Три из них являются главными, их называют хранителями. Это созвездие воина, мага и вора. Каждый из хранителей защищает трех своих подданных от 13 созвездия змеи. Воин созвездие хранителя. Он защищает своих подданных во время своего сезона от месяца первого цвета до месяца сева. Его подданные — это леди, конь и ворд. Рожденный под знаком воина хорошо владеют всеми видами оружия, обладают спальчевой натурой. Маг — это созвездие Хранителя, чей сезон длится от месяца заката до месяца утренней звезды. Его подданные под мастерие, тронах и ритуал. Рожденные под знаком мага имеют предрасположенность к магии, но часто надменный и рассеянный. Вор — это последнее созвездие Хранитель, его время, темные месяц от месяца заката до месяца Утренней Звезды. Подданные любовник, тень и башня. Рожденные под знаком вора не обязательно являются ворами, но они чаще ими становятся и очень редко попадаются. Им, однако, будет не хватать удачи, поэтому они будут жить меньше, чем рожденные под другими знаками. Змея. Змея путешествует по небу, у нее нет своего сезона. При движении ее можно предсказать с определенной долей вероятности. Никаких определенных качеств нельзя выделить у рожденных под этим знаком. Они могут быть как благословенными, так и проклятыми. Леди. Одна из подданных войн, ее время... Месяц огня. Рожденные под знаком леди всегда очень приятные люди, обладающие большим терпением. Конь. Это один из подданных войн, и его сезон месяц середины года. Рожденные под знаком коня очень нетерпеливы все время куда-то торопится. Ворд, его сезон, месяц первого цвета. Он следит за всеми в том реле во время посева. Рожденные под знаком ворды сильнее и здоровее, рожденных под другими знаками. Под Сезон под Месяц солнце ворота. Рожденные под знаком подмастерья мастерию к могиле любого рода, но также и более уязвимы для нее. От Ранах. очень часто его называют Голем. Один из подданных Мага. Его сезон месяц заката. Рожденные под этим знаком прирожденные маги, однако они не могут генерировать свою магическую энергию. Ритуал – это один из подданных Мага. Его сезон месяц утренней звезды. Рожденные под этим знаком обладают различными способностями в зависимости от положения их лун и святых любовников. Любовник один из подданных воров его сезон месяц восхода, рожденный по знаком любовника, очень привлекательный и страстный. Тень. Сезон тени, месяц сева, рожденный под знаком тени, умеет прятаться в тени. Башня это один из подданных воров И сезон месяц мороза, Рожденный под знаком башни умеет находить золото. Также могут открывать любые замки. Понятно. Итак, что мы делаем дальше? Посмотрим, куда мы тут придем. Здесь, например, можно поспать. Так, выходим. И вот где мы оказываемся. Теперь у вас есть меню карта, оно показывает название местности, в которой вы находитесь, и то, в каком направлении вы стоите лицом. Обащите бочонок слева и достаньте оттуда кольцо. Так, берем все. У вас есть меню магии, где вы можете видеть все ваши способности заклинания магические предметы. Как и для других меню, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы использовать это новое меню. Щелкните на заклинание или на магический предмет, который вы хотите сделать активными. Нажмите R, чтобы приготовить вашу активную магию, затем щелкните, чтобы использовать ее. Угу, понял. Теперь мы вошли, нажмите Space Bear, чтобы поговорить с капитаном. вы можете выбирать темы, которые вас интересуют, не пытайтесь давить на него, если вы сделаете это неумело, он просто станет хуже к вам относиться. Ага, Сайлус Грабиус, для начала дай мне посмотреть твое удостоверение личности, спасибо, Сухи. о твоем прибытии я услышал только вчера. Меня зовут Севас Грабилс, но моя биография не имеет значения. Я здесь, чтобы поприветствовать тебя и пригласить в Моровинд. Биография. Я Селос Грабилс, мой член странствующий рыцарь, место работы Имперский Регион. Эээ, но это мы уже знаем. Моровинд. Да, вы в Моровинде. Я не могу сказать, почему вы здесь. Или почему вас выпустили из тюрьмы привезли сюда, но ваше разрешение пришло прямо от императора Уриэля Септима 7 И больше мне ничего знать не нужно. Когда вы выйдете отсюда, вы будете свободным человеком. Но прежде мне нужно дать вам указания, ваших заданиях. Указание от императора, поэтому будьте внимательны. Уриэль Септим. Да, Уриэль Септим все еще император, согласно моим инструкциям он лично санкционировал ваше освобождение из тюрьмы и доставку сюда все это очень загадочно но так уже действует империя молча тайна левая рука не должна знать что делает правая а -а -а. империя да конечно это империя этот район в орденфилл провинции моровинт а моровинт уже 400 лет является частью империи Сейчас властвует император Уриэль Септим, 24-й из рода Септимов. Вы ведь не так долго были в тюрьме, правда, у вас с все в порядке, а? Говорят, вы очень странно себя вели, когда сходили с корабля. а, -а, -а Балмора. Балмора к северу Цейданин. Идите мимо Пилагиада и форта Пелагеад, пересеките ущелье, дальше мимо форта Лунной Бабочки, а потом заворачивать на запад через реку. Адай и прибудет к Балморе. Трактир Южная Стена расположен в юго-восточном районе Балмор на восточном берегу реки. Если хотите узнать точнее, поговорите с разведчиком Элон в трактире Арилла. Но примите мой совет. Езжайте на сел Быстро, дешево, безопасно. Перейдите через мост и идите на восток. Мимо не пройдете. Задание. Важный ник проникаю Проникай Кассадеса в вашем рюкзаке. Пакет такая Кассадеса есть. 87 золота. Дальше. Кайка Садес. Свяжитесь скаями касательно сам по море. Не могу сказать, где его точно можно найти, но вы можете спросить трактира Южная Стена. Там вам укажут, где он находится. Мое занятие Я странствующий рыцарь ордена Эбенгарда. Имперский посланник имперской концерты здесь, в Сейданин. Ясно. Селтстрайдер. Селтстрайдер перевозит пассажиров и грузы между селениями. Варденфева. Стоимость зависит от расстояния, Силт-страйдеры страйдеры это гигантские насекомые. Определение для пассажиров и груза находится на панцире а, отделения. Вагончик направляет животные, используя его уязвимые органы и ткани. Силд страйдеры курсируют между Альдруном, Балморой, Сейданин, Сураном, Гнисисом, Малагмаром, Маарганом и Северными Землями Увибика. Все. А, Начнет вступить в Имперский легион, решил поговорить с ним. Итак, что мы еще не узнали? Имперский. Я горжусь тем, что я имперец. При помощи наших легионов и законов провинции Темриэле пришел мир и цивилизация. Спасибо. Вам что-то от меня нужно? Нет, на этом все. Идем дальше. Нажмите J для просмотра вашего дневника и всех диалогов. Возможно, вам следует посетить трактир Арива слева от вас. Теперь вы сами по себе. Удачи. Смотрим дневник. Месяц. 16 месяц урожая день первый. Мне приказано отправляться в город Балмор в районе Варденфелл, и явиться к человеку по имени Кай Касадес. Узнать, где он живет, и могу трактировать южная стена. А когда я найду Кая Касадеса, мне надо отдать ему пакет с документами, ждать дальнейших приказаний. А на этом, думаю, мы будем заканчивать. Надеемся, вам понравилось. И когда мы будем играть с в муравейни следующий раз, мы продолжим.